Очень часто я слышу от русских, живущих в России на постоянном проживании, они говорят, что в России очень много быдла, очень много идиотов, людей, которые абсолютно невоспитаны, плохо себя ведут и все остальное. Ошибаетесь. К нашему всеобщему великому сожалению, необученных, а самое главное, невоспитанных людей хватает абсолютно везде. Что самое главное, что это, к сожалению, Качество, которое присуще человеку в целом, а не типично русским или русской культуре. Поэтому вот то понимание в русском языке «быдло», оно, к сожалению, присутствует и существует практически в равной мере абсолютно везде. В какую бы страну вы ни поехали и в какую бы культуру вы ни окунулись. Достаточно просто пожить в этой стране, чтобы в этом убедиться.